У меня индивидуальный подход к каждому человеку. Я стараюсь понять, что мотивировать каждого сотрудника и найти задачу, которая будет достаточно амбициозна и решаемая, интересна для него. Ну, если мы говорим о топ-команде, то это в первую очередь амбициозные цели, которые качественно меняют компанию. Если мы говорим о среднем уровне и рядовых сотрудниках, то это где-то, наверное, 50 на 50, материальная и нематериальная мотивация. Я думаю, что это, это, в принципе, та золотая середина, которую мы к 2020 году тоже хотим сохранить. Вот, например, я хочу, чтобы каждый сотрудник имел возможность расти в компании. И для этого мы запустили программу «Кадровый резерв», через которую мы готовим следующее поколение менеджеров. У нас уже есть первые результаты, уже есть люди, которые из регионов перебрались в Киев, заняли позиции начальников департамента. Да? То есть мы даем людям возможность расти с любого уровня в организации до самого высокого. И я хочу, чтобы таких вот вариантов нематериальной мотивации наряду с хорошей достойной материальной мотивацией становилось все больше. Потому что это качественно объединяет нашу компанию. очень интересный вопрос. На самом деле, если краткосрочные цели нужно достигать, да, то есть случаи, когда нужно просто достичь KPI, там, выполнить какую-то сверхзадачу. Но если мы говорим о долгосрочном, то очень важно повышать КПД сотрудника. Почему? Потому что это экономический закон. Если у нас растет производительность труда, растет и заработная плата. Да? Я хочу, чтобы мы люди зарабатывали больше. Соответственно, их производительность труда должна расти. Также я против того, чтобы просто делать работу для галочки. Могу привести пример со спортом. Вот сейчас я могу пробежать марафон, но я пока к нему не готов. Если для галочки, то я его пробегу, но после этого буду ненавидеть бег всю свою жизнь. Если планомерно готовиться, то это может стать частью моей жизни. Также у сотрудников я хочу, чтобы постоянное повышение производительности стало просто частью корпоративной культуры, частью жизни человека. Ну так вот, эффективность повышается. Эффективность. То есть, вот здесь у человека эффективность повышается. Да? Если я делаю больше за одну там, единицу времени, да? Я же могу это делать только если я действительно люблю то, что я делаю. Да? А если я не люблю то, что я делаю, я буду просто ставить галочки. Да, вот KPI выполнил. И все, и Он пошел премию. дальше. Получил премию, да. Но рано или поздно эта система даст бой для человека, конкретного человека. Потому что рано или поздно я замечу, что KPI не приносит результатов для компании. Он ставил поставил, результатов для компании нет. Значит, KPI надо менять. И рано или поздно я все равно его заставлю э, стать более производительным или на его место найду кого-то другого. Поэтому для конкретного человека угу. просто жизненно важно вот, э, в процессе его карьеры повышать свое КПД. А это невозможно сделать, если ты не любишь свою работу. Я думаю, что, я думаю, что управленческая зрелость начинается с осознания своих слабых сторон и своих сильных сторон. И управленческая зрелость начинается с того, чтобы свои слабые стороны закрывать людьми, которые сильнее тебя. То есть, если ты не боишься окружать себя людьми, которые сильнее тебя, это вот первый шаг к управленческой зрелости, потому что это обычно слабые руководители вокруг себя собирают очень слабую команду, да? вот. но если ты приведешь сильного человека, он понимает, что ты не разбираешься его темы, там, например, технический директор у меня, да? но я в целом понимаю, но в каких-то там супер детальных нюансах, я не понимаю, мне в принципе не надо, он для этого у меня есть. Да? Вот. Если я начну ему рассказывать, что делать, в той сфере, где я хуже него разбираюсь. Да? Вот. поэтому как бы рано или поздно от такого самодурства уходят и ну, так в сильную команду не построят. Ну, это действительно у нас большое достижение, наша большая гордость, и я думаю, достойная оценка рынком работы всей нашей hr команды. Это часть, ну или закономерный результат нашей вот уже практически трехлетней HR-трансформации, да, это часть нашей стратегии. Мы хотим максимально развивать и вовлекать людей. И начали самое эффективное способов онлайн-обучения, которое потом переросло из просто формата онлайн-обучения в формат внутреннего портала, в котором можно делиться интересными статьями, интересными идеями. Есть форумы, в котором люди обсуждают животрепещущие какие-то э, вопросы для, для них, да, обмениваются знаниями между регионами. То есть это, в принципе, стало как такой маленький цифровой мир дата-групп. И э, мне кажется, что это только начало, в следующем году будет еще лучше. Это путь не одного человека, да? это путь всей команды, потому что вот эта оценка, она, это безусловно, высокая оценка, но оценка работы компании и той работы, которую команда провела за год. Поэтому мне приятно как бы, видеть свое имя в этом, в этом рейтинге, но я говорю всем, что это общая заслуга команды. Поэтому, если вы хотите путь именно посмотреть, да, то нужно смотреть составляющий путь каждого из, из вот людей, который привел к этому результату. Эм, но я думаю, что вот, если мы чисто математически говорим, да, там 50% было это финансовый результат компании, 30% независимая оценка экспертов и 20% голосование. Вот, поэтому если убрать там онлайн голосование, то вот есть две вещи, на которые ты можешь влиять. Да. Это непосредственно результаты компании да, и то, как рынок оценивает там, те, те инициативы, те реформы, трансформации, которые делает ты и твоя команда. Вот. Поэтому мы работали очень тем, мы, мы растем намного выше рынка и по прибыли, и по, по доходам. Да, соответственно, это позволило нам получить высокую оценку в финансовых показателях. И мы очень много меняем компанию к лучшему и в, в цифровом технологическом компании, и инвестируем в сеть, но и много большой акцент делаем на развитие как раз, человеческого капитала. Я думаю, ну, с экспертами не общался, потому что как бы, они, личности их засекречены да, для объективности рейтинга, но я думаю, что как раз вот большой фокус команды Data Group на развитие человеческого капитала позволил нам получить столь высокую оценку. Ну, вы знаете, Самое главное, вот, э, самый главный скилл, самая главная компетенция любого человека — это научиться понимать и взаимодействовать с другими людьми. Для менеджера это, это еще более важная компетенция. Поэтому я бы начал, продолжал и вот постоянно развивал именно эту компетенцию. Всему другому можно научиться намного проще и легче. Э, вот, работа с людьми — это самый важный и самый сложный, наверное, скилл, который есть.